здравствуйте дорогие друзья дорогие подписчики где-то 3 4 мая я делаю прививки видео у меня в канале есть если что ссылка будет в описании на оба видео там были у меня под кору одна прививка была и одна прививка была улучшенная купулировка сегодня у нас Сегодня у нас 22 мая. Я решил открыть вот, э, сверху находящуюся бумагу. Посмотрим, она как прижилась хорошо или нет. Сейчас будем проверять. Мы аккуратно срежем. Здесь привязали крепко шпагатом. Вот срезали расслабим аккуратно вот она мы здесь открыли вот здесь я смотрю вроде прижилось нормально все просто я наверное его долго оставил из-за этого она чуть-чуть сверху вот здесь верхняя часть чуть-чуть присохла надеюсь если мы его чуть-чуть оставим нормально будет Сейчас я вам поближе его покажу. Вот так нормально видно. Видите, здесь зеленые листочки выходят. Вроде пока что не высохло. И прижилось тоже неплохо. Палочки тоже. Вот. Конечно, это хорошо, когда косточковый косточковый и семечковый на семечковый прививают. Но в данном случае у меня как получилось? Я вот для опыта решил привить. Это у меня слива нижняя. Это получается у нас косточковый. А это получается у нас э, яблоня. Семерянка. На сливу я привил яблоко. Значит, она вроде... Прожилось нормально, проблем нет. Надеюсь, через несколько дней она нормально выйдет и заживет полностью. Сейчас мы пойдем проверим. Это была у нас под кору прививка. А сейчас пойдем проверим улучшенная куплировку. Вот где у нас улучшенная куплировка привита. Сейчас я его открою аккуратненько давайте чтобы быстренько получилось снимем сейчас посмотрим видите Аккуратно прижилось. Это улучшенная купилировка. И на даже листья вышли. Здесь, когда я прививаю, оставляю только одну почку. Некоторые оставляют, есть любители, которые оставляют две почки, три почки. Ну, это от хозяина зависит, кто как прививает. Почему я оставляю только одну почку? Потому что здесь у меня стебель тонкий, корней там не очень много. чтобы Если будет примерно две-три почки, нагрузка идет, большая нагрузка, то, что отсюда попадает питательное вещества на две-три почки, когда идет все это, она может слабо вырасти прижиться. она может будет приживаться может не будет приживаться а если одна почка уверенная если не высохшая уверенная что на сто процентов почка будет то одна почка достаточно потому что она во-первых быстро приживается во-вторых растет быстрее чем две три почки но две почки тоже неплохо если примерно будет стебель вот такого размера или если больше стебель будет примерно вот на это и две тоже можно. Но хоть какой бы стебель не было, я всегда привожу только одну почку. Оставляю только одну почку. Чтобы она хорошо прижилась. Во-первых, питательные вещества больше попадают сюда. И быстро растет. Хорошо растет. Для этого. Так что вот у нас там косточковый на семечковый тоже выросла. Хорошо прижилось, Проблем нету, А здесь вот семечковый, семечковый. Тут как раз таки яблоны яблони на яблони идет. Тут вот же, это я не знаю, какое то дикое. Ну, здесь сверху семерянка идет. Тоже семечкой, семечко, не семечко и тоже хорошо получилось. Вот здесь этот день я несколько несколько привык тоже сделал. Сейчас проверим, их тоже. аккуратненько вот. здесь даже намного лучше чем на это это тоже в один день в один... и тот же день его прививал здесь видите отсюда вот здесь у нас прививка это дикая яблоня а это прививочная наша. одна тоже тот если вы обратили внимание одна почка только здесь вот на диком яблоне вырастает отсюда листья вот. что мы делаем аккуратно их свежим почему их выбираем потому что, что питательные вещества полностью попадались только на нашу почку проходили на нашу почку чтобы она хорошо росла и увеличилась размера сейчас следующий тоже откроем посмотрим на его результат это тоже пожилось Хорошо. Ну, здесь чуть слабовато. Будем надеяться, что она вырастет. Если вы хотите узнать, почему я так надолго оставил, не открывал их, потому что у нас бывались возвратные морозы. Иногда днем бывало холодно, а не. иногда днем бывало тепло, жарко, а вечером и ночью холодно это время они могут высохнуть, чтобы этого не было, чтобы они комфортно себя чувствовали, чтобы не высохли, для этого я их долго не оставлял. в дальнейшем у нас уже сейчас тепло, в ночное время не так уж холодно, чуть-чуть прохладно бывает, но не сильно холодно. из-за этого я решил их открыть 22 числа. если вы хотите, чтобы они оставались только уже, если если вдруг будет, опять-таки, вот после 2 го я снял, если будет похолодание, ночное время сильное, или тоже какой-то сильный пойдет, чтобы от этого защитить, есть другой вариант. Вот примерно у нас была вот такая прививка там. Здесь уже почка высохла. Это пораньше сняли, пробовать хотели, посмотреть, как она приживается. <къех> Видите, высохла. Нежелательно пораньше снимать их, вот. холод их портит дальше чтобы они не высохли что мы здесь сделали взяли когда его сняли вот сверху снимаем пленку вот эту бумагу берем так таки такую бумагу обычную любую бумагу ставим сюда палку твердую потому что здесь если сделать вот такую систему то она может шататься, стебель может скривиться, куда-нибудь наклониться, чтобы этого не было. Какую-то палку забиваем сюда, к нему прикрепляем, вот этот привычное дерево у нас. И вот такой этот помогу ставим, кружочек, и сюда сыпем землю. Видите, насыпали землю. Вот эта земля будет его сохранять от похолоданий долго. После того, ну постепенно вот эта почка там, которая прижилась почка, она отсюда будет выходить наверх и полностью уже, когда она отсюда выйдет, уже будет полная, а, а, отличная температура в окружающей среде и она уже сто на него сахнет. Для этого можно, нужно вот так обмотать и все. Если вам не тяжело, можно его сразу обмотать, после прививки, как, мы сделали, как вы сделали прививку, сразу можно вот так обмотать его, засыпать землю, и сверху тот же вот этот закрываем и оставляем. Потом вот примерно в такое время, когда у нас будет уже вот примерно в 20-х, 22-х, 25-х часах, мы его снимаем и оставляем. Даже если в такую э, почву будет, вот земля, если засыпанная будет, его можно где-то в 50-х, 15-х тоже снять. Уже она точно не замерзнет. Вот эта почка точно не замерзнет. Не ленитесь, дорогие друзья. Лучше. Вот это гарантированный, уверенный метод. Даже проверенный. Сколько я так делали, приживалось нормально. Вот сейчас начали вот так сверху бумагу ставить. Это новый метод. Хороший метод, только от заморозков она полностью защищать, защитить не может. А вот этот способ полностью будет защищать его от заморозков.